у чечня. Сегодня Чеченская Республика предлагает множество интересных туристических маршрутов и экскурсий. По дороге из Грозного к Цойпеде можно оказаться в живописном горном ущелье и увидеть одно из природных чудес Чечни. Нихолоевские маниже же водопады. Каскад состоит из 12 водопадов, стекающих в реку Аргун. Высота самого маленького – 2 метра, а самого большого – 32 метра.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 Это скала. Крыша. Огромный козырек скалистой горы Селенлам. В башнях по четыре этажа. Арочный проем, он же вход. А на самом верху бойницы.